41. 41. Служил, не служил? Служил, сержант. Сержант. Ты еще при Украине, в России? В России. В России да. угу. а как эту повестку встретили дома? Если Отпустили с добрым сердцем, ждем живым. Конечно. Куда сейчас парни отправляют? Что-то известно? Сказали, что Феодосию на два дня, а там на фронт. Сразу после Феодосии? Да, на, на два дня там. А сейчас какую специальность получил военную? Ну, он сержантом закончил, он ЧС у нас спасательный отряд десантов. вот, И, скорее всего, на гуманитарку поставят, сказал. Ну а там как решат, война же. Я понял, а если вдруг вот получится ему посмотреть, этот сюжет наш, он увидит вас. Что передадите мужу и ребятам? Игорешка, любимый, я тебя жду. Мы тебя с Кирюшкой очень любим, все переживаем за тобой, батюшка за тебя молится. Храни тебя, Господь, и пресвятая Богородица. Вы сына продолжаете? Да. А сколько лет парня? 37. Для вас это было ожидаемое? Как-то вот ситуацию какая? Как это неожидаемое было? Потому что он не служил, не служил. при Украине вообще. А при России, и при России не служил. А кем был до... призыва? для домобилизации? Сварщиком. Сварщиком. Да, сварщиком работал. Семья, дети? Семья, конечно, есть. Детей нету пока. Пока нет. Понятно. Скажите, а там кем сейчас вот он... Ну, на написали там рядовой. Рядовой. Да. Уже сказали, что дальше? Куда парня отправляют? Нет еще пока. Волнуетесь, переживаете? Ну, конечно. Как отец, что ж не волноваться. Если он человек не воевал, а его тут сразу на войну забирают. Неподготовленного. Если вдруг получится посмотреть этот сюжет и сын увидит, друзья, что передадите? Пожелаете. Ну, удачи и ждем домой. Живем здоровым. Живем здоровым. Сколько лет? 23 года. Служил в армии? Служил в армии, да. Два года назад служил в, этот, в артиллерийских войска, наводчик. А на гражданке кем был? На гражданке просто был грузчиком. Грузчиком? Да. А призвали, вот побежал что, это нормально, вот скажите, пожалуйста, каски 45 -го года выдали, ребята. Старший у меня этот, наполовину сирота. Ну вот забрали, пошел, жопу не спрятали, ну извините за выражение, но пошел, но ну, обещали одно, бить а получается другое. Если вот э, вас увидят, э, ну, ролик и да. что-то и сыну сказать, чтобы он посмотрел. Конечно, я передаю не только сыну, а всем ребятам нашим, всем мужчинам, блин, держитесь, мы за вас, мы э, поддерживаем вас, мы молимся за вас каждый день, каждую минуточку, ребята, верьте в себя, вы сильные, вы мужественные у нас, мы все за вас, весь Севастополь, вся Россия, ребята, держитесь, пожалуйста. Извините, пожалуйста, извините, спасибо. спасибо. Сколько лет парню? 26. 26? А кем был на гражданке? Работал на водоканале. Где-где, На водоканале. На водоканале. А вот повестка, когда пришла? Это было ожидаемо, неожиданно. Как это все вот в семье? Ну, не особо ожиданно, чтобы сразу так вот резко. Все, пришла повестка, утром уехал. И утром уже уехал, да? Ну. А, скажите, а куда сейчас дальше? Что-то известное, сказался? Это ни крики. никто это не скажет и это ж, военная организация такой такие вещи не говорят. Он служил в армии до этого? Он же не по грибы едет. Это я понимаю, служил в армии. Ну конечно, проходил службу. Кем сейчас назначен на должность военную какую? Не могу знать. Не знаете, да? А, собственно говоря, вот он есть надежда, чтобы, может быть, уже там где-то в окопе или в части посмотрит этот ролик вас увидит. Что передадите сыну, чтобы он вас запомнил? Чтобы голова на 360 шестьдесят был И возвращался домой. Само собой. Вы управляете? Родственника, дядьку своего. Да. Сколько ему лет? 42. 42. Он служил в армии? Служил. Под боевых действий, может быть? Нет, служил это, давно, 20 лет назад, получается. Здесь еще, когда Украина еще была. А кем он по? Повар. Святой человек. Да. Самое главное. Ну, без конечно. Без части. них тоже никуда. Никуда не деться. Как воспинял, как Нормально. по нормально Пришел сразу же на Чечни, собрался, уже там уже был. 42 года по здоровью не жаловался? Нет, нормально все. Отлично. Не, не говорил, там, верните меня домой. Нет, нет, нет, нет. То есть да, и сколько знаю, сколько там был дней вместе с ним, там никто не, не жалуются, чтобы там вернули домой или как-то отлынить, наоборот, все с поднятием духом. Что-то помогали там, может быть, там там бронежилет какой-то. Что-то просили ребята? Просили все свое, там, и спальник, и Лучше, пенка, все, было. конечно, чтобы свое теплое там было. Нательное белье, сапоги. Ну, вот такие моменты. Конечно, там амудерование все выдалось. Вы переживаете я залезть. Да, конечно, да, я за всех переживаю, пацанов. Кто он, сейчас? он вас увидит, возможно, через месяц в Ютубе, через неделю. Что скажете дядьке, ребятам? Долг Родине, честь никому. Вперед и только вперед. Победа будет за нами. Где мы, там победа. Ждете домой? Сам скоро пойду, через неделю. Вы уже повестку получили? Повестку получил через неделю, ровно в среду. А вы сами служили? Служил в ВДВ. ВДВ? Да. Где-то в компании как-то участвовали? КТО был, керсовер. 16 суток, а так особо не участвовал. Страшно, если честно? Да нет, нормально. нормально. Наоборот, уже лучше там уже быть, чем здесь в ожидании. Тогда да, в строю. с мужиками, чем он здесь покажет. Родители? Мама, папа кто-то есть? Да, все есть. Слушайте, ну что родителям скажете, тогда они вас тогда увидят там. Да, Здоровье крепкого, всего нормально, чтобы было. Не переживали, нигде не пропадем, все нормально будет. Мужа. Сколько лет? 35. А кем на гражданке был? Работником. Дети есть сколько? Да, вот ребенок. Как зовут парня? Ярослав. Ярослав? Да. Что-то передавал, где он сейчас, в учебке или где? Ну вот приехали, как видите, автобусы. А он на какой должности, рядовой, офицер? Рядовой. Сказал куда дальше? Нет, не сказал, это же секрет, конечно. Понятно. Если будет возможность, он увидит этот ролик, э, наше интервью, посмотрит вас через неделю, через месяц, дай бог, увидит, что скажете, что передаете. Сил, терпения. Всем нам. Дома Конечно. О, о, о. Спасибо. За... Спасибо. Да, сына провожаю. Сына? Да. Сколько лет? Неполные 36. Через месяц будет 36 лет. 36? Да. А кем был на гражданской жизни? Логист. Логист? Да. Как встретили в семье эту вот новость, что придется идти на фронт? Ну, мы вообще-то не ожидали. Какой фронт? Ну... Мы вообще-то не ожидали. Мы ни под одну статью не подходим. Но мы здесь. Какие-то эмоции, ощущения? У вас... Ну, как? Мы ждали, как что все разберутся, все нормально. Ну, мы вот здесь, на плацу. Вам уже сказали, что дальше, куда отправили? Учебку? На учебку, да. Понятно. То есть мы не по возрасту уже, как вот эти прошли вот, пункты. То есть мы не под один пункт не подпадаем. Ну мы здесь. То есть никто не разбирается. Это ошибка военкомата, но туда тоже не пробиться. Войнком постоянно не принимают. Мы ждем справедливости, как что разберутся и пришлют его назад. Скажите, если сын посмотрит, там через месяц откроет видео, да, и увидит вас, что ему скажете? Я ему передам большой привет, чтобы он был здоров и берег себя. Это в первую очередь. Это папа? Это папа. Скажите два слова сыну или ребенку. В таком состоянии... Да Вон папа с мамой стоят, вон они. Скажите, а кого провожаете? Мужа любимого. Сколько лет? 34 года. 34? Да. Кем был на гражданке? Машинами торговал. Машинами торговал. Да. Для него это было удивление, нормально? Как вы спиняли дома поездку? Он у меня герой. Нормально. Через месяц он откроет видео, это в на ютубе, найдет и увидит вас. Что скажете, переводите? Любимый, я тебя очень жду с победой, возвращайся. Мы твой надежный тел. Спасибо. Люблю тебя. Спасибо. А где он? Пускай рукой помашет. Вот, вот с сыном. Вот с сыном, это он? Да. да. Скажите, а кого провожаете, если не секрет? Жениха. жениха? Угу. Не успели еще расписаться? Нет, еще нет. Сколько лет вашего? 23. 20 года? 23 года. Служил в армии? Да. Как вас принял повестку? Ну, надо, сказал. Как? Я должен. Девушки, он вас, родину. он вас увидит через месяц, через там, неделю. В интернете вы будете. Пользуясь случаем, передайте ему, ребятам, что-то, свои слова. Поддержь. Самые наилучшие пожелания, чтобы они возвратились, и чтобы Родину защитили. Добавить. Берегли себя, главное. Они, в конце концов, за, нашу, за наше спокойствие борются, конечно. Все хорошо будет. А всего сильней желаю, я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой.